ребята это вот утка по-пекински и это только начальное это блюдо потому что это мясо а еще у нас отсюда забрали кости из этих костей потом будет суп еще сделать так что это безотходное предприятие ну что приступим сейчас объяснят как надо правильно есть утку по-пекински мы же лохи мы не знаем Парительно заставим руки. Пекинская а, да. утка это кожа, очень жирная, но это надо. Потому что да, в так, так называется, без масла, без вкуса. Но ничего, это, это мясо, если поварам вместе кушать, это пойдет. Еще мясо, вот это мясо. Шкурочка ценится, короче, ничего. Ой, ребята, это вся мясо. диета на смартфон. Ну-ка, немножко... Да. Лук. Это лук. Да, это огурец Так. Как нам? огурца да. не Не подумай, на на рублей. Пускай вышел. Как вы знаете, у вас Пойдет? Пойдет. Да. Мы теперь, Теперь ешь ну давай, кушай, зацени. Скажи... «А э uh -huh. ah Спасибо большое. Yeah. Ну, no. сейчас заценим. Yeah, Спасибо. Экс-мени блюд. Мы... Uh, утку мы, скажем так, осилили. А где твоя утка? Осилили, даже Наташка там оставила. Ну, прямо реально жирно. Я вам тоже оставил. Это уже невозможно съесть. Хотя вкусно было и время. Было и время. Я бы, конечно, бы все-таки спорол. Но сейчас это уже просто переборье будет. Вот. А вот теперь супчик. Супчик мне, в принципе, по виду нравится. Так, немножечко супчика. Ну, давай, наливай, да. Это с, это с этой желудок, которая была у нас. То есть берутся вот эти кости, которые оттуда выстрели. И делается этот суп. Я могу себе это представить, чтобы было, если бы они нам всю бы ну, утку пожарили бы, ну, или, то есть имеется в виду бы вот эту жареную и выложили всю бы, мы бы не осилили бы точно, 100%. А так, супец похлебать еще можно. Да, про утку что сказать. Ну, в общем, это вкусная штука, ну, реально вкусная. Соус, вот правда, сладковатый, на мой взгляд. И вот это вот сочетание сладости и жира, это, конечно... Интересно, очень. Интересно, но я, конечно, понимаю, что вреднее, наверное, труда, чтобы придумать на свете. Вот, кстати, как раз супчик. Он Замечательно. Как раз, э, такой какой-то. А видимо, курицу вкусняли из костей просто сделали. Так из костей. И не да. очень наваристо. Вот. То есть не настолько жирное, как раз вот сверху. Ну и отлично. Ну все, будем есть.